Привет всем народ! С вами как обычно Антон. Военная тематика с детства привлекает множество людей. Но из-за недостатка средств они не могут позволить себе чего-то особенно крутого. Зато когда вырастают, они строят то, что реально поражает уже не только детей, но и взрослых. Сегодня я покажу вам топовые модели танков на пульте управления, которые непременно вам понравятся. Ну а пока мы не начали, проверьте лайк, подписку на канал и колокольчик. Сделали? А также не забывайте, в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей. И Погнали! Давайте-ка я вам дам краткое описание танка, а вы мне его название в комментарии. Договорились? Так, значит это немецкий тяжелый танк времен Второй мировой войны, прототипом которого являлся танк ВК-4501, разработанный в 1942 году фирмой Хеншель. Общее количество выпущенных машин – 1359 единиц. Впервые эти танки приняли участие в боевых действиях 29 августа 1942 года у станции МГА под Ленинградом. Массированно начали применяться при взятии Харькова в феврале-марте 1943 года. Использовались вермахтом и войсками СС вплоть до окончания Второй мировой войны. Ну да, тут, думаю, и по внешнему виду, и по описанию все уже поняли. Речь идет о «Тигре». Это реально культовый аппарат, о котором не слышал только «пещерный человек». Так, народ, я, конечно, все понимаю, но вот этого я <къех> чутка не догоняю. Вы что, реально мне хотите сказать, что существует танк-кран, как на вот этом видосе? Фу, да ну ладно вам, по-любому вы прикалываетесь. Однако, если что-то такое существует в нашей жизни, то я не знаю даже, как на это реагировать. Вы просто представьте, такой вот громадный тяжеленный танк с краном. А нафига, спрашивается, он вообще нужен на войне-то? Или это, чтобы ездить спасать кошек с деревьев в сильный ураган? Короче, конструкция, мягко говоря, оставляет вопросы. Но сама суть, танк, совмещенный с каким-то рядовым и бытовым устройством, звучит прикольно. Ну а сейчас речь пойдет об основном танке ФРГ до 1980-х годов. И, конечно же, это будет «Леопард». Танк до сих пор находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооруженных сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Да, ему на смену пришла вторая часть «Леопарда», но все равно первая вписала свое имя в мировую военную историю с жирными и яркими чернилами. «Леопард» имеет классическую компоновку с размещением моторно-трансмиссионного отделения в кормовой, отделение управления в лобовой и боевого отделения в средней части машины. Экипаж танка состоит из четырех человек – механика водителя, командира, наводчика и заряжающего. Кстати, вот прикиньте, что вам приходится залезть в танк. Кем бы из вышеперечисленных вы были бы готовы стать? Напишите-ка в комментарии. Будет очень интересно почитать. А этот танк называется Мато. Сказать честно, я о нем слышу впервые. Да и инфу вроде как найти об этом сооружении человечества не так-то просто. Поэтому давайте просто оценим его игрушечную копию. Ну и на этом все. Что ж, она выполнена как будто по канонам танкостроительства. Я сейчас говорю об этих формах, о длине дула, его строении и гусениц. Короче, самый такой стандартный танчик на радиоуправлении. Наша моделька очень здорово и уверенно преодолевает любые препятствия, рассекает по песку, проезжает камни и ямки, не буксует. Короче, сделано по совести. Да и ко внешнему виду тут тоже не придерешься. Все очень четко. Прям комар носу и не подточит. Осталось узнать, что за мат такой, откуда он появился. «Воу, народ, а вот это я уже понимаю, взрослый размерчик, такой танк небось тысячи баксов стоит. И Это чувствуется издалека. Его гусеница сделана из металла, все блестит, все тяжелое и очень надежное. Выглядит супер эффектно, Особенно при такой близкой съемке». «А когда вы увидите его по отношению к человеку...» «А в общем смотрите сразу, вот какой танк по сравнению с человеком. Он просто огроменный!» Не представляю, сколько часов люди парились над его созданием. Не удивлюсь, если эта шайтан-машина еще и стрелять бы могла. Вот бы был полный привет. Зарубежные танки – это, конечно, хорошо. Но ведь наши, отечественные, как минимум ничем не хуже. Согласны? Так, сейчас предлагаю заценить наш с вами КВ-2. Это советский тяжелый штурмовой танк начального периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура КВ означает «Клим Ворошилов».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 Для того времени подобных танков в мире не существовало. Для немцев встреча с этим тяжелым монстром оказалась полной неожиданностью. КВ-2 не могли пробить ни 88-миллиметровые, ни 105-миллиметровые орудия вермахта, что делало из КВ-2 настоящего стального монстра, способного поразить своим орудием любой немецкий танк. Вот так вот, дамы и господа, наша школа. На очереди немецкий танк Panzer 4 Это средний танк времен Второй мировой. Он многократно улучшался и модифицировался, благодаря чему весьма эффективно противостоял другим средним танкам на протяжении всех военных действий. Если вы не знали, именно «Панзер» является самым массовым танком в истории танкостроения Германии. Более того, его делают в уменьшенном виде тупо по всему миру, особенно популярны модельки в масштабе 1 к 35, или как наша с вами — Круто ведь, когда перед тобой в уменьшенном виде стоит такая вот идеально точная копия, у которой и звук пробирает до мурашек, и башня крутится, не накрутится. Т-90 «Владимир» — это основной боевой танк, созданный в конце 1980-х годов. Является по сути практически полной модернизацией Т-72Б, и даже изначально назывался Т-72Б усовершенствованный. Первое десятилетие 21 века был самым продаваемым в мире новым основным боевым танком. Не существует никакой официальной информации о том, что Т-90 когда-либо участвовал в боевых действиях. Есть только справка, что один Т-90 был в распоряжении одной части в зоне конфликта в Чечне. Однако неизвестно, принимал ли он тогда участие в боях. Но несмотря на этот факт, выглядит машина очень внушительно. Вот эта огромная пушка, его формы, прям внушает какую-то уверенность. У вас нет такого? М? А эта штука подойдет всем тем ребятам, которые не любят быть на передовой, находясь в танке. Это какая-то военная машина, которую я много где видел, но так и не знаю, как именно она называется. Ракетомет, может быть? Фиг его знает. Ну да ладно, пока это не столь важно. Куда полезнее знать ту вещь, что данная машинка полностью управляется при помощи пульта. То есть вы сможете, во-первых, ездить на ней, во-вторых, управлять ее башней, ну и в-третьих, что самое главное, стрелять ракетами. Прикиньте, вы такие подъехали к базе своего друга и пошли расстреливать ее издалека. Причем пуляет машинка с нехилой такой силой. Да, пускай к точности нужно привыкнуть, она здесь, мягко говоря, нестабильная и своеобразная, но все равно... Пришло время показать вам очередной легендарный танк. На сей раз таковым будет М4А3 «Шерман». Эти машины стали настоящими символами Второй мировой войны. Они внесли достойный вклад в победу над фашистской Германией. Основной американский средний танк М4 «Шерман» немало потрудился на разных фронтах. В послевоенные годы он неоднократно модернизировался и прошел многочисленные испытания в боевых условиях. Этот танк справедливо считается одним из лучших образцов бронетехники и заслуживает особого внимания. Разработка этого танка была начата с февраля 1941 года, а уже к началу сентября этого же года появились первые образцы с литыми деталями. Комитет вооружения Конгресса США 5 сентября рекомендовал танк к принятию на вооружение, присвоив ему знак М4 и название в честь генерала Шерман. Как вы могли понять, мы с вами сегодня проходимся по всем диким животным. Леопард уже был, тигр тоже. Что же мы забыли? Ах да, покажу-ка я вам «Пантеру». «Пантера» — это немецкий танк времен Второй мировой войны. По немецкой классификации он был средним, а по всем другим скорее мог относиться к тяжелым. Когда в начале Второй мировой немцы столкнулись с советскими Т-34, они испытали настоящее потрясение. Этот танк превосходил всю бронетехнику Германии того времени. Поэтому уже в 1941 году было решено начать разработку нового немецкого среднего танка. Вообще работы над такой машиной велись еще с 1938 года, но Т-34 их очень сильно подстегнул. В конце 1942 года построили две опытные машины. В ходе эксплуатации были выявлены различные недостатки, которые исправляли буквально на ходу. И уже в январе 1943 года с конвейера сошла первая серийная машина. Кстати, просто «Пантерой» танк стали называть только в начале 1944 года. Так, предлагаю нам немного расслабиться и заценить творчество фанатов, так сказать. Один из чудаков решил сделать танк и засунуть в него аниме-девочку. Да и вообще, судя по иероглифу сбоку, сам по себе танк тоже родом из Китая. Или Японии. Вот знаете, обычно я говорю, что танки сделали очень правдоподобными, да? Что они выглядят уверенно, надежно, устрашающе. Но тут прям чувствуется какой-то фальш, не находите? Прям ты смотришь на него и видишь, что перед тобой некоторая туфта. Хотя, может, это только у меня такое предвзятое отношение. Т-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны. Выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942-1947 годов основной танк РККА ИВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85. Самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени. Об этом монстре наслышан каждый человек, вот реально, даже тот, кто из пещеры. Однако главной особенностью этой модели были не вооружение, не толщина и рациональные наклоны брони, и несравнительно малые габариты. Главное преимущество 34-ки – технологичность производства. И она не была получена сразу, а вырабатывалась на протяжении всей войны. Результат был очевиден. Могучих тигров сделали 1354 штуки, средних ПЗ-4 чуть менее 8700 единиц. Количество же произведенных Т-34 до конца 1945 года достигло 55 тысяч машин. А в большой индустриальной войне это значит, если не все, то многое. Что же по следующему танку, то я так скажу. Сперва, когда я увидел этот видос, я реально подумал, что танк перевернулся. Но вот Правда. И только потом я понял, что это у него такой интересный внешний вид. Модель очень необычная, вроде как не имеет пушки, да и вообще в таком случае непонятно нафига нужна. Но мы же тут не воевать, слава богу, пришли, да? Мы, быть вон, может, хотим сена потаскать. В таком случае эта модель станет идеальным помощником. Вполне вероятно, что она и немного весит. А если еще и проходимость не хромает, то вообще будет офигеть, как круто. А это один из, если не самый большой игрушечный танк, который я только видел. При этом он не просто сделан в виде большой неповоротливой, нефункциональной коробки, а выполнен как реально качественный, интересный, быстрый и продвинутый вариант. Для красоты его нарядили несколькими солдатами. Звук от управления здесь тоже супер крутой. И кстати о человечках. Я не знаю как, но у них здесь двигается голова. Это же просто офигеть можно. Полное, так сказать, погружение. Что же по масштабу танка? Если обычно их делают 1 к 35 или 1 к 16, то здесь... 1 к 6. К 6, Карл. Так, народ, а вот с этим танком мне нужна ваша подсказка. Я знаю, что он называется М39. Знаю, что вроде как родом должен быть из Швеции. Но вот зараза, мои кривые руки не могут найти никакой нормальной информации о нем. Поэтому если вдруг кто-то знает хотя бы один прикольный факт об этом красавце, дайте знать в комментах, пожалуйста.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Богдан Шувалов. Я с тобой свяжусь в течение суток и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи и всем пока!